Здравствуйте! Сегодня людям необходимо заменить розетку. Эта розетка слабо контактит с вилкой, искрит, и и часов идет плавление. Давайте мы разберем эту розетку и посмотрим, как она выглядит внутри, почему идет это плавление. Первое, это признак слабые контакты и второе отошли прижимы, которые прижимают самую штепственную вилку. Прежде чем приступать к замене розетки, отключаем ток питания. Откручиваем ее, открутили. Конечно, контакты слабые. Здесь должна быть прижимая еще пластинка и пружинка. Но ничего этого нету. Просто вилка упиралась сюда. И все. И такой слабенький контакт был. Вот она отсюда. Вся причина, почему не работала данная розетка. Откручиваем, ослабеваем полты всякие. Так, ослабили. Все, сняли. Корпус хороший, конечно, керамический. Купил такую розетку квадратного сечения. Не кругла. Подошка тоже хорошая, видим. Корпус, видим, тоже керамика. И тут пишет 16 ампер 250 вольт. Все, будем теперь ее ставить. Тут есть два варианта крепить. Один вариант крепления. Это на саморезы места, где стоят вот эти скобки. видишь? вот они, фиксаторы. Но я так не буду делать. Этот будет мне просто. Я тут по краям просверлил отверстия. Так как эта розетка идет закрытым в закрытом корпусе, то мне еще необходимо просверлить два отверстия под провода диаметром 6 мм. И сейчас буду заводить сюда провода. Вот завожу сюда провода. Я это поднимаю, конечно. Завел по видите, как он хорошо здесь держит. Если стена деревянная, то для облегчения закручивания самореза я просверлил здесь отверстие диаметром 2 мм. А если кирпичная, то придется здесь просверлить отверстие и забивать дюбель, а потом только крепить данную крышку. Саморез беру на 25 длина с пресс-шайбой и закручиваем его по месту нижняя часть крышки корпуса розетки прикручена чуть-чуть ослабываем зажимы эти заводим сюда провода по месту и затягиваем болты зажимов все затянули ставим защитную крышку розетки на место Данная розетка готова к использованию. Ее можно эксплуатировать надежно. Теперь С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, это видео будет полезным для тех, у кого вышла из строя розетка. Она часто выходит и не знает, как ее заменить. Теперь подключаем топ питания и эксплуатируем ее. Кто желает получать известия о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.